Добрый день, друзья! Когда мы приобретаем растения, мы всегда стремимся узнать о температурном режиме, который нужен для данного растения. Например, фаленопсис не любит, когда опускается температура ниже 18 градусов и также поднимается очень высоко. Дендробиум нобили переносит снижение температуры и это является стимуляцией его цветения. Вот... А алое в некоторых рекомендациях написано, что он выносит снижение температуры до 10 градусов тепла. В этом году, в марте месяце, я рассадила свой, отсадила детки от другого, вот детки они прекрасно образуются. -яй -яй. И вот чуть больше детки здесь. Отсадила от своего алоэ. Отсадила по стаканчикам и выставила на балкон. У меня не было возможности, не было места для содержания в квартире, поэтому выставила на балкон. Все растения стали вот такого цвета. Видите, они такого бордово-коричневого цвета стали. И... Замедлили свой рост. Как будто бы немножечко подсохли. Но так как на балконе то теплее, то прохладнее. Температура никогда не снижалась ниже плюс пяти. Вот. Эти растения благополучно у меня просидели до конца мая. Что мы имеем наконец мая? Как вы видите, они благополучно перенесли холод. И что получилось из каждого Буквально из каждого растения, из каждой пазухи листьев полезли детки. На тех растениях, которые содержались в помещении, вот одно из них, в пазухах листьев детки не полезли. Ну, начали образовываться здесь, на некоторых. Я считаю, что это влияние переохлаждения, растение побывало в экстремальных условиях, и вот так оно отреагировало. Вот и все на сегодня. До свидания, до новых встреч.